Пути нет, надежды нет, выхода нет, все пропало. И хочется маяк увидеть, идти на свет. И способ не тот, и свет не яркий, и вообще, может, и не светы. Пипец, как это выматывает. Ты чего расклеилась? Чего тупишь? Человек имеет право на свое несчастье. Конечно, в этом опыте много трагики, слез и бессилия, но есть и выход. Первые трудности, и вы проседаете. Почему? Куда девается сила воли? И откуда приходит апатия? Почему одни закаляются на втором этапе движения к цели, а другие хандрят и опускают руки? Где корни выносливости? И как выбраться на свет, если перед вами стена? В этом видео я расскажу про ловушку номер два. Вы делаете первые шаги и проталкиваете идею ближайшего. Например, пытаетесь вдохновить партнеров или делитесь смелыми мечтами с близкими. Но родовой канал еще закрыт. Кто-то высмеивает, кто-то сомневается, кто-то считает, что проект нерентабелен, кто-то крутит у виска, слишком нереально кажется вашей идее. Или просто молчит, словно замороженный. И на смену вечному блаженству приходит состояние полной безысходности. Вас не поддержали. Это реальное ощущение бессилия, Двери закрыты, и они каменные, не Человек с позитивной второй матрицей спокойно уйдет в себя, В свой уголок, кабинет, комнату и продолжит делать то, что зависит от него. А другой расстроится. И в его голове включается. Пути нет, надежды нет, выхода нет, все пропало. Пребывание в раю смелых фантазий сменилось состоянием мада. Вас отвергли, не приняли не поддержать. Все вокруг сжимается, рушится, пульсирует, давит, угнетает. Большинство людей отступает и сдается, окукливается на диване перед телевизором и жалуется на судьбу. Но не все. Как рассказывала мне об этом состоянии знакомый. передо мной стена. Пипец, как это выматывает. Сил нет, ступор и полная задница. Что-то не так идет, и надо что-то делать, но я не вижу. Погрязла в болоте бессилие, временами апатия, и хочется маяк увидеть, идти на свет. А еще злость на себя. Ты чего расклеилась? Чего тупишь? Она пытается разозлить себя, как представитель позитивной третьей матрицы. Но в том-то и дело, что второй этап, когда случается стоп-кадр любой инициативы, неплох сам по себе. Он – часть естественного отбора, проверка на прочность. Это реальная тренировка жизни. На этом этапе вы становитесь сильнее, закаляетесь психологически для тех побед, которые держите в прицеле. Если у вас позитивная вторая матрица, то вы стойко держите удар, падаете и снова встаете. Продолжается работать даже тогда, когда нет видимых результатов. Вы способны нести ответственность. Своим детям я говорю после падения. Не важно, что ты упал, важно, насколько ты быстро поднялся. А когда они были совсем маленькие, то проговаривала стихами. А если упаду, то встану и пойду. Какова же была моя радость, когда они, повзрослев, начали говорить себе это же сами. С каждым подъемом с колен ваша сила воли закаляется. Вы знаете, как найти ресурсы внутри, потому что в этот момент они есть только там. Моя бабушка говорила в такие моменты. «Нет опоры в людях? Опирайся на Бога!» И молилась. Однажды я спросила ее, сколько нужно молиться. Она ответила, пока дверь не откроется или помощник не появится. Кого-то в этот период поддерживает вера в высшую силу. Кого-то вера в чудо. Кто-то опирается на опыт. Так уже было, нужно собраться и использовать этот момент для накопления силы знаний. Ждать просвет и продолжать делать то, что задумать. Уверенно, вам знакомо и другое поведение. Человек ноет, клянет судьбу, ищет оправдание, винит других, звезды, обстоятельства. Он ощущает бессилие и апатию. Выступает в роли жертвы, взращивая в себе мазохизм. Он быстро сдается, считает, что другие сильнее, является мячиком для битья, сам подставляется и потом жалуется. Его пессимизм отравляет. Не повезло. Это негативные последствия второй матрицы. Про свою историю жертвы я расскажу в одном из видео. Конечно, в этом опыте много трагики, слез и бессилия, но есть и выход. Про него и пойдет речь. Часто на консультацию или тренинг хотят притащить знакомого, мужчину или женщину, у которых не ладится и уже долго. ну То ли в личной жизни ступор, то ли в профессии без продвижения. И вроде трипыхаются, а безрезультатно. Но как только им предлагают выйти из тупика на свет, они этот свет начинают хаять. И способ не тот, и свет не яркий, и вообще, может, и не свет это, или не для них. Можно подумать, у них есть выбор. Друзья удивляются, тебе же плохо, в твоем положении за соломинку хватаются. А он или она головой вертит. Пропитались уже пессимизмом негативной второй матрицы? Это как наркоманы. Они уже не столько страдают, сколько удерживают свое положение. В нем есть свой особый привкус – сладость несчастья и аромат несбывшихся надежд. Они становятся гурманами и смакуют оттенки страданий, и точно не согласятся на выход. Оставьте Человек имеет право на свое несчастье. Некоторые люди увешаны такими жертвами, тянут их изо всех сил, а те еще сопротивляются, держатся за свои несчастья, настаивают, что ничего изменить нельзя. Ну, понятно, Спаситель тоже отыгрывает что-то свое, если потакает их слабости, а не взращивает в них самостоятельную силу. Как общаться с жертвами, если они есть в вашем окружении? И что сделать, чтобы самому не попасть в ловушку второго этапа, беспросветного бессилия? Об этом в одном из видеороликов серии «Экстаз рождения». А в следующем видео смотрите. Почему мы двигаемся изо всех сил, а результата нет? Откуда склонность преодолевать даже там, где нет препятствий? Зачем человеку нужна борьба с ветряными мельницами? Почему мы много и тяжело работаем, а плоды нашего труда и места победителя достаются другим? как преодолеть склонность к перенапряжению и постоянному выживанию. С вами была Наталья Качанова. Желаю вам стойко держать удар и помнить, сумерки сгущаются перед рассветом.